Здрась! Вы в гостях у Невика. Сегодня я решил приоткрыть одну хитрость на сервере Майнленд. Как вы уже поняли из названия, здесь можно абсолютно бесплатно получить офигенный лук, который позволит вам буквально бомбардировать вражескую территорию в мини-игре Бодварс. Сейчас я расскажу вам, как его получить, а пока полюбуйтесь, как же он хорош. Итак, для его покупки вам необходимо 750 золота. Эту сумму достаточно просто получить. Можно заходить на сервер 7 дней подряд, и на 7 день вам выдастся 500 золотых монет. Можно голосовать за сервер. Подойдите к жителю с надписью «Получи награду», зайдите на каждый сайт, введите там свой ник, и если вы проголосуете на всех сайтах, то загорится вот этот алмазик. Кликните по нему, и за это вы получите рандомную награду. Очень часто это золотые монетки. Как видите, их может выпасть от 50 до 500 штук. Теперь, когда у нас есть 750 голды, заходим на Bedwars и идем к жителю с надписью «Киты и перки». Заходите в «Киты» и покупаете вот этот лук за 750 монет. То есть всего за неделю вы можете купить этот божественный лук на взрывание. Останется лишь поиграть на сервере, чтобы накопить сервера на прокачку этого лука. Спасибо за просмотр, с вас подписка, а с меня новые интересные и полезные видосики. Всем удачи и до новых встреч.